Дорогие друзья, в моем авторском институте, онлайн-институте первый диплом вручаю за номером один. Вот. Лена Деброва, вы ее, конечно, знаете, все, кто является студентами нашего института. Вот, вот такой диплом художника от художника Сахарова. Симпатичной обложкой, с моим профилем, и здесь и картина представлена, я к камере поднесу. Ну, к сожалению, фотография на картине, картина на фотографии не, не, не так хороша, как, как, ну, я думаю, что вы на странице Лены увидите или увидели уже эту картину в более приличном виде, в цифровом виде, да? Печати союза художников-импрессионистов, оценки по дисциплинам, другие художники, которые подтверждают качество нашего специалиста. Вот. Ну, вот такую вещицу Лена получает, и я ее поздравляю. Это первый диплом нашего онлайн-института. У нас еще есть очный институт, так что милости просим. Вот